Здравствуйте! Сейчас мы начнем знакомиться с пакетом офисных программ LibreOffice. Итак, что такое LibreOffice? Это бесплатный, свободный, кроссплатформенный пакет офисных программ с широкими возможностями. Свободный означает, что его можно бесплатно скачивать, использовать, изменять и передавать любому количеству людей для такого же свободного использования. Кроссплатформенный означает, что эта программа может функционировать в разных операционных системах и на разных аппаратных платформах. Итак, Запускаем LibreOffice с помощью ярлыка на рабочем столе. В результате на экране появляется окно, предлагающее нам выбрать один из шести модулей, то есть программ, каждый из которых предназначен для выполнения узкого круга задач. Перечислим эти модули и их назначение. Первый модуль называется LibreOffice Writer – это мощный текстовый редактор, предназначенный для создания и редактирования текстовых документов практически любой сложности. Аналогом Райтера является известный текстовый редактор Word, фирмы Microsoft. Следующая программа LibreOffice Calc является табличным процессором и предназначена для создания и редактирования электронных таблиц, а также создания и редактирования графиков. Аналогом этой программы является, например, программа Microsoft Excel. Другой модуль, LibreOffice Impress, служит для создания презентаций и имеет широкие мультимедийные возможности. Аналогом этой программы является известное приложение Microsoft PowerPoint. Следующая программа LibreOffice Draw, предназначена для создания и редактирования рисунков в векторных форматах. Еще одним компонентом пакета является LibreOffice Base служащие для управления базами данных. Этот модуль по функциональности схож с программой Microsoft Access. И последним компонентом является LibreOffice Math, предназначенный для создания математических формул, систем уравнений и матриц. Итак, мы перечислили основные компоненты офисного пакета LibreOffice и ознакомились с их назначением. В следующем видеоуроке мы начнем изучать принципы создания и редактирования текстовых документов на примере LibreOffice Writer. Спасибо за внимание.